Отвечаем на главный наш сегодняшний вопрос, самый такой острый популярный, когда же человек получит деньги. Смотрите, у нас есть почная цифра, по которой, мы, которой нет ни в одном маркетинге, нет ни в одной компании, у нас есть число людей, через которое мы получаем деньги, то есть через 16 проплаченных человек, каждый человек получает выплату. Вот вы сегодня зарегистрировались или зарегистрировался человек через полгода, одна цифра будет всегда постоянной и ровной. Через 16 проплаченных человек вы получаете деньги. Теперь, дата. Дату выплаты мы определяем, наша стратегия определяет каждый человек для себя сам. Лично. Мы все определяем дату. У нас есть подарочное место. Если сейчас у нас, допустим, за сегодня, до сегодняшний день было 2-3 регистрации, да, это мало. Почему мало? Потому что многие еще не поняли стратегии, не понимают куда они попали. Мысль по старинке. Вот сейчас давайте я для сравнения объясню, почему у нас такое мышление. Все мы видели площадку, я еще попозже ее покажу, чтобы все понимали этот маркетинг. Все мы видели площадку. Вверху стоит один человек, внизу четыре длинники и ниже 16 человек. А вот представьте себе. значит. Какое количество людей? 360 человек. Пере, вот вы зашли и через 360 человек вы получаете деньги. Очень большое количество людей. Вы сейчас после вас страх берете, ну, у Присутся, Как это так? 360 человек, только тогда я получу выплату. Это же кошмар. Когда можно спокойно зайти на площадку, а там всего 20 человек. И самому пригласить 20 человек и получить такую выплату. Выплату. 100 тысяч на сегодняшний день, да, вы вкладываете 0,06, получаете 0,096. Но я вам хочу сказать такую вещь, вот отвечу на ваш вопрос. Как, если вы представьте себе площадки, где вы стоите наверху один, и вам лично нужно пригласить 20 человек. Такая ситуация, в которой вы сейчас находитесь все, когда работаете в любой компании, в любом проекте. Я вам хочу сказать, когда вы получите деньги? Никогда вы их не получите, потому что лично вы 20 человек не пригласите на такую сумму, либо будете приглашать этого это, количества людей долго. Второй вариант, если вы зайдете со структурой, вы их получите, но второй раз вы не пойдете туда, потому что за у вас не будут работать, и второй, третий круг вы уже денег не получите. Как обычно работает система э, стандартная всех компаний. В нашем случае. У нас 360 человек. Вот только думайте. ставят. и если 360 человек завтра каждый пригласить по одному человеку, то вы эту сумму, вот все 360 человек пригласили по одному человеку, вы эту сумму получите на следующий день. А на следующий день вы опять получите эту сумму. А на следующий день вы опять получите каждый день. Вдумайтесь, каждый день по полторы тысячи долларов. Каждый день регулярно. Но у нас же не может быть такого, чтобы 360 человек э, моментально, завтра пригласили по одному человеку. Не может быть, конечно. И вот смотрите, 360 человек пригласили по одному человеку, а вы не пригласили. 359 пригласил, а вы не пригласили. Значит вы не получите. Тоже страшно, да? Я не пригласил, все 359 пригласили человека, 16 человек пригласили, получили деньги, выплаты, а я не получил, потому что я сегодня не пригласил. Но представьте себе, вы пропускаете такой момент, сразу же говорю, что 360 человек пригласили по одному человеку. Значит, команда какая? Более 700 человек. Более 700. На следующий день команда более полторы тысячи человек. Через три дня три тысячи. Опять же, это просто голословно. Такого не может быть. Да. На первом этапе да, не может быть такого, чтобы каждый пригласил завтра по одному человеку. У нас еще нет материалов таких, нет вернее роликов, да очень плохо работает реклама, мы только начали работать. Поэтому 360 человек может пригласить только там 10-15 человек в день. И мы медленно-медленно заполняем. Но и при такой медленной работе Каждый из вас, я хочу сказать, сегодня вы зашли, где-то примерно через месяц вы уже получите свои деньги. Мы постепенно набираем, смотрите, то есть скорость получения денег зависит от скорости заполнения подарочного места 20 человек. У нас сейчас, допустим, 150 человек или 200 человек. Вот если каждый из вас завтра пригласит по одному человеку, то у нас закроется 10 подарочных матриц, Матрисное слово не буду говорить, 10 площадок, и 10 человек пойдут на выплату. Вот ориентируйтесь на это. То есть у нас есть точное число, через 16 проплаченных человек мы получаем деньги. Теперь, смотрите, по поводу приглашения, я хочу сказать, по поводу нашего материала, у нас сейчас нет, вот я делаю ролик, вот сейчас записываю ролик, да, вот вы можете, можете его показать своим друзьям, там выставить что-то в интернете, но нам нужно сделать один такой рекламный ролик, где не я буду говорить, а грамотно, красиво показать все эти схемки, как идет перестановка, чтобы каждый человек понимал, который посмотрит этот ролик, чтобы он понимал, что это новая стратегия, она. Корни отличаются от всех сетевых приглашений, всех сетевых компаний. Почему? Потому что э, пройдет время, когда у нас выплаты будут становиться все больше, и закрываться выпадающие подарочные места быстрее. Посмотрите, если сегодня, допустим, в месяц у нас срок приблизительный на выплату каждого человека, который сегодня пришел, то завтра будет, уже не будет полтора месяца, и месяц один день, будет меньше времени. С каждым, днем выплат, с каждым днем заполнение 20 местной площадки будет быстрее. С каждым днем. Быстрее, быстрее, быстрее. Людей становится больше, активных людей тоже становится больше. Поэтому вот примерно через неделю-две-три мы уже будем знать точный срок, когда мы закрываем подарочное место, можем рассчитать. Все это дело можем спокойно высчитать и рассчитать. Потом по приглашениям. Вот когда мы сейчас, когда человек заходит сюда, еще не зная нашего маркетинга, нет маркетинга, не зная нашей стратегии, человек не может дать информацию и точно определить, как, как стать человеку. да. Когда у нас появится ролик, первый ролик мы сделаем, как будет звучать приглашение. Как будет звучать. Как мы будем приглашать людей? Это буквально. Одноминутное приглашение. Позвонил к вам человек с соцсетей и спрашивает, я увидел ваш ролик, вашу вертушку. Вы можете мне дать э, что-нибудь, материал какой-то посмотреть? Вы ему сбрасываете материал, этот ролик дали, и он увидел его. Человек уже будет не, не спрашивать у вас, вопросы никакие не задавать не будет, а просто будет просить у вас ссылку, чтобы зарегистрироваться. Вот куда мы идем? Мы идем именно в то пространство где когда вы будете считать уже э, нашу вертушку и в дальнейшем мы идем в компанию степиум это отдельный разговор, то дополнительно еще э, очень большие деньги дополнительно к, к нашей вертушке очень серьезные деньги об этом позже то есть приглашение будет вашей коровкой, мы не будем вообще приглашать людей люди будут сами к нам звонить и требовать реферальную ссылку чтобы зарегистрироваться потому что вы им просто покажете скорость, время, получения, конкретика. Вот я зашел, я через две недели получил выплату. Я точно знаю, что через две недели я получу опять. А какой у вас маркетинг, а какая у вас команда, а где компания зарегистрирована? Я не знаю никакой компании, я не знаю, я назарегистрирована, я не знаю маркетинга, я знаю выплату. Я знаю срок выплаты, у меня через две недели. Вам это интересно? Да, регистрируйтесь. Мне интересно, работайте по старой схеме. Работать в своем компании, в, своей, в своем проекте. Я знаю, что точно у нас сейчас 500 человек, и из них даже если 20-30 человек сегодня-завтра сработают, то я через две недели получаю деньги. Вот, в принципе, вы должны на что ориентироваться. Если вот, смотрите, у вас возникает такой вопрос, почему, потому что э, у нас нет маркетинга. А у меня теперь вопрос, Каждому, да, каждому человеку, который слушает это э, на нашей встрече находится и слушает этот ролик. Когда вы заходите в компанию, в любую компанию, вы раньше работали, вы когда-нибудь задавали своему спонсору такой вопрос, когда я получу свои деньги? А вам спонсор ответит, сто тысяч? Ты, допустим, зашел на 6-7 тысяч, а чтобы получить 100 тысяч, мы тебе скажем. Тебе лично нужно построить команду в полторы тысячи человек. Вот тогда ты получишь свои 100 тысяч, полторы тысячи долларов. Либо вы по маркетингу сами можете рассчитать. Но опять же вы будете понимать, что вам лично одному нужно построить эту команду. А не все, никто вам помогать не будет, ни вышестоящий спонсор, ни тех людей, которых вы пригласили. Потому что вы прекрасно понимаете, вам нужно пригласить два человека, а вы уверены, что они пригласят два? Нет. Вот смотрите, еще раз повторюсь, у нас интересный момент есть такой. По нашей стратегии, да? Если вы матричный проект, у нас нет матрицы, у нас нет бинара, у нас нет линейки, у нас нет живой очереди. Это совсем другая техника. Если в матрицу вы пригласите своих родственников, да, вам нужно пригласить два активных партнера, два активных партнера, чтобы они тоже приглашали. Если вы в матрицу пригласите своих родственников, чтобы они зарабатывали деньги, то вам придется уже приглашать не 4 человека, не 2 человека, а 8 человек. Каждому родственнику по 2 человека. Сможете вы пригласить? Если сможете, то ставьте родственников. Если не сможете, то вы просто встанете в топор и будете стоять. Если ваши родственники никого не пригласят. Здесь, в нашем случае, можно ставить за свои деньги, и родственников, и кого угодно, 50 человек, есть все равно получится следующую выплату 16 человек. То есть даже вот такой момент, это я сейчас говорю, потому что я знаю, а потом вы сами поймете, рассчитаете, если вы взяли, допустим, свою выплату, вы хотите, ну, как бы, по старой памяти обхитрить команду и обхитрить систему, я возьму сейчас эту выплату и поставлю все свои 16 мест, значит, я Через 16 человек я начну получать каждый день по этой выплате. Команда будет ждать через неделю, через две там выплаты, а я буду получать нет. Вы будете получать, да, вы будете получать деньги через одну, одно подарочное место, каждое место ваше будет получать. А команда никак не пострадает. Те люди, которые за вами придут, они будут через 16 выплат свои деньги также получать. Вот так система работает. Поэтому здесь уникальный, уникальный материал для работы, поэтому как сказать, мы в корне отличаемся от стратегии сетевого бизнеса, да? это как бы верхушка, она переворачивает полностью мышление. Вот это самое главное, что надо понимать. У нас есть точное количество людей, через которого вы получаете сумму в 16 раз больше. Наверняка получаете и опять заходите, потому что ну, если хотите уйти, пожалуйста, не вопрос, но это глупо. Вы все равно заходите, становитесь, берете себе еще один-два аккаунта на ваше усмотрение. Три-четыре, это опять же никак не повлияет на компанию. Но вы знаете точно количество людей, каждый из вас знает. А сроки, сроки мы сами определяем. То есть мы с вами, каждый из вас знает, что сегодня я пригласил человека, завтра, а еще момент такой, смотрите, по срокам. Вот когда у нас немножко верхушка колесо наша, начнет раскручиваться, да? Вы пригласите одного человека, думаетесь, одного человека всего пригласить через месяц, через два, и он через неделю получит деньги. А, а эту неделю вы ни одного не пригласите, вы вообще не сможете пригласить. ехали отдыхать, вы не смогли пригласить. А этот человек через неделю получит деньги. И он реально, вы ему сказали, сказали, что, что через неделю ты получаешь деньги. Он вошел. Посмотрел Бах точно через неделю получил деньги. Как вы думаете, сколько этот человек пригласит завтра людей? У ну, сколько успеет, он 10, 20, 30 человек пригласит. А эти 20, 30 получат через, через неделю, а уже через 5 дней. Я не сюда скажут, смотри, нас не обманули. Сколько они приведут? А вы неделю никого не пригласили. А люди эти пригласят, каждый по 10 человек, а 200 человек, человек пригласили. То есть 2-3-4 дня, вы 2 недели никого не приглашали. А у вас команда выросла, лично ваша, уже на 200, на 300 человек. Потому что на результат люди пойдут, не спрашивая маркетинга, компании, и, и, их не будет интересовать абсолютно ничего. Если бы мне сейчас предложили, сказали, вот Михаил, да, сейчас мы не можем реально сказать, что через неделю мы получаем, но через где-то нет, нет, нам немножко поработать нужно в самом начале, чтобы эти сроки у нас уже выглядели как-то. Ну, приблизительно я могу сказать, через месяц, да? Где-то по расчетам. А когда уже реально выплаты пойдут, у нас сейчас два человека, три человека только получили деньги. Вот получат деньги 16 человек. Уже сроки у нас будут сжиматься по выплатам. Все быстрее и быстрее. Поэтому самое главное здесь понять саму нашу систему, которая в корне отличается от любых знаете, сетевых компаний очень много я еще хочу сказать это. сетевых компаний, маркетингов разных, миллион и причем они все прекрасны, они все замечательные компании кто-то работает с криптовалютой, кто-то на продукции замечательные компании но система приглашений везде одна пригласи тебя, ты, ты заплатил деньги пригласи двоих, троих, четверых, неважно. но ты сам пригласи и в любой компании в уже 5000 человек стоит, и она работает там много лет, ты всегда будешь один, и всю ответственность будешь брать на себя. Тебе нужно пригласить двоих, и они, пригласят ли они или нет, вот это вопрос. На этот это вопрос в ответа нет ни у кого.